ДЕЙСТВИЕ И БЕЗДЕЙСТВИЕ В Писаниях говорится, что мудрец понимает разницу между действием и бездействием, в то время как глупец разницы не понимает. О чем идет речь? Когда необходимо идти решать проблему, тогда глупец идет и решает проблему. Но мудрец видит, что это на самом деле является бездействием, потому что настоящее действие совершено не было. Но с другой стороны, глупец может посмотреть на мудреца, как он решает проблему, то он сидит и бездействует. И для него, для глупца, действие мудреца кажется бездействием, потому что он реально сидит и ничего внешне не делает. Но мудрец в это время, Занимается чем? Внешнее бездействие, внутренне он сконцентрирован, сосредоточен, он медитирует. И это является главным действием. Как решить проблему в нашей жизни? Мы зачастую идем и просто решаем ее, начинаем с кем-то говорить, что-то делать, куда-то бежать, идти, там, и решать проблему. Но проблемы-то наши с вами приходят как результат нашей кармы, это просто проявление нашей кармы, которая пришла в подходящий момент, когда сошлись обстоятельства и появилось благоприятное время и обстоятельства для того, чтобы эта карма проявилась, то есть она созревала, созрела и проявилась, и проблема возникла. И обычно человек по своей инерционности поступать так, как поступают все. Он берет, и идет ее решать. Но что на самом деле происходит? Он просто входит уже в эту сформировавшуюся и проявленную карму, и события будут развиваться так, как запланировано по этой карме. Если, конечно, он не будет пытаться прыгнуть выше своей головы, то результат будет такой, как положено по судьбе, по карме. Если он проявит какие-то сверхусилия, тогда он сможет преодолеть эту карму и решить свою проблему. Тогда он уже может немного выйти за пределы кармы. Но что же делает мудрец? Мудрец совершает Назовем это медитация. То есть какие-то действия, которые умягчают карму. Либо придают ему силы преодолеть карму, либо убирают карму. Вообще просто убирают, ее не будет. И когда он сделал это бездействие, которое нам кажется внешним бездействием, он сделал это настоящее действие, то тогда он уже идет решать проблему, и она решается без лишних усилий. И порой даже как бы сама собой. Как, как сама собой решается, легко решается. А порой даже и вообще просто отпадает сама. Как это может проявляться в жизни, как она может отпасть сама? Он просто звонит сказать, ой, вы знаете, э, все поменялось там, и вот так-то, вот так-то обстоятельства. И причем, то есть, они сказали, как сложились обстоятельства, а для вас это наилучшие обстоятельства, оказывается. И вы так, опа. Все само собой разрешилось наилучшим да образом. Вот так в жизни происходит. Я надеюсь, я смог вам рассказать эту тему действия, бездействия, так, чтобы вы поняли. Ну, если вы не поняли, прослушайте еще разок-два, и я думаю, вы все поймете. Ну а если чего-то вам стало непонятно по тем моментам, которые я объяснял, что же там за медитацией занимается мудрец и так далее. Ну, просто следите за следующими моими видео, и постепенно, постепенно вы проясните для себя все недостающие элементы на заднике.